привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан герман у нас сегодня ветрено и такая погода достаточно плохая вы видите там такая марева сверху над островом идут тучи как раз подходящие к нашему сегодняшнему видео в прошлом видео я вам рассказывал о том, что нас обокрали в Лупероне и э, обещал дать более детальную информацию о том, что же все-таки произошло. И вот сегодняшний выпуск будет о том, что произошло в Лупероне, наше расследование и выводы, которые мы сделали из данного мероприятия. Погнали! Немного предыстории обычно прежде чем идти в то или иное место особенно когда это касается центральной америки лучше знать что же будет происходить там поэтому у меня есть определенная практика я делаю следующее я нахожу если в данной территории Какое-то яхтенное комьюнити, и с ними связываюсь, задаю вопрос э, по поводу безопасности, по поводу того, что здесь происходит и как. Далее я иду на сайт, э, который здесь, вот я в ссылочке, указываю, в нем размещена информация о том, что произошло в данном регионе. И э, пытаюсь найти информацию среди яхтсменов. Точно то же я сделал и с э, Лупероном. Яхтенная комьюнити сказали, что все супер, все классно, все безопасно, приходите, ждем, нужно лодку будет поднять, дали контакты, связаться. Выглядит абсолютно безопасно, абсолютно нормально, потому что обычно, если какая-то есть опасность, все яхтмены друг другу об этом говорят и все об этом знают. На сайте, которые размещены все crimes, тоже информации не было, вернее она была, но такая крайне редко, давно что-то там происходило. Но все оказалось совсем не так. Это место, луперон в Доминиканской республике, это конкретный фрод пул. То есть то место, где происходит системная на... К. Вот. А, но давайте разберем более детально, что же все-таки произошло в этом злосчастном лупероне. Придя, получая приветствие, нас поставили на буй, то есть все выглядело очень классно. Вокруг огромная куча лодок, то есть и на них живут люди. Это обычно вообще супер безопасно. Мы решили поехать на берег и поехали на берег. И когда мы вернулись, произошло следующее. И вот э, мы сейчас приехали на лодку и нашу лодку обокрали. Причем э, не взяли ни технику, ничего, украли только деньги. И вот, чтобы вы понимали, я вам сейчас покажу. Выбегай, то есть, вот стол, вот он вот так вот выглядит здесь все перерыто, и у нас э, вот сейф вот здесь лежала, лежали деньги. Здесь вот валялось все карточки. Вот эти на полу то есть э, но ни планшетов, ни э, ничего не взяли. Причем все закрыто э, они именно проникли через дверь открыли и потом закрыли ее обратно суммарно у нас украли 5100 долларов э, с нескольких кают технику э, электронику все ничего не тронули забрали только деньги все перекопали и забрали только деньги так что я считаю что в этом случае нам еще более менее повезло несмотря на большую сумму которую мы потеряли из-за этого Луперона. После того, как э, мы все обнаружили, мы начали писать в местное комьюнити на Facebook, что делать. Нам дали контакты с Это женщина, которая занимается, я так понимаю, э, туризмом в регионе. Э, она организовывает э, и полицию, и Костгард в вопросе том, в котором произошло. Мы договорились встретиться на следующий день. Естественно, естественно, никакая полиция, ни Неви к нам на лодку не пришли. А все, что происходит на воде, все происходит под контролем Неви. Все, что происходит на берегу, все происходит под юрисдикцией полиции. Но, тем не менее, мы написали заявление. Связались с Неви, с полицией. С туристической полицией встретились с обедой и проговорили эту ситуацию у нас встреч было несколько две или три встречи с разными органами мы везде написали заявление и попросили передать нам нашу копию заявлений чтобы у нас был какой-то репорт как вы думаете что произошло Правильно. Никаких репортов нам не было выслано. То есть те выводы, которые я сделал из общения с органами. Наши заявления аккуратно легли в ящик стола. Понятное дело, что никто нас ни в чем... Никаких расследований, ничего делать не собирался. Задача с было была сделать нас calm down, успокоить. И чтобы они свалили нахрен, блин, и больше здесь не находились. Потому что, напоминаю, что мы зашли на несколько дней по пути. То есть, все, что произошло, эта э, задача была нас успокоить и выгнать. Теперь несколько слов о том, э, что происходило, когда мы общались с Костгардом этот человек вот он кстати снизу переписка с ним вот сейчас сбоку она появляется он сделал такие большие глаза и сказал, да вы что, это невозможно, это же первый раз у нас случилось. Я говорю, ну какой же первый раз, если это только случилось, даже с нами еще ограбили две лодки. Он говорит, они врут, это невозможно, этого не произошло. То есть человек прекрасно знает, что у них это находится на регулярной основе, что подтвердила местная яхтенная комьюнити, они сказали, что это, по-моему, то ли седьмой, то ли какой-то случай, с начала года, то есть все об этом прекрасно знают и все об этом умалчивают и делают вид, что ничего не произошло. Происшествие с вчерашней ночи надело много дел и сегодня весь день приезжают люди соседних лодок, очень сожалеют о том, что произошла кража с нашей лодки и фактически выражаются чувства. А, еще есть там такой персонаж папа, папа отвечает за постановки лодок на буй, привозит провизию, привозит э, все, что нужно привести на лодке. И вот этот человек 100% уверен, я уверен на 100%, что он четко знает, кто это сделал. Потому что когда я ему подошел на следующий день и говорю, папа, у нас проблема, нас обокрали. Он начал улыбаться такой, я говорю, ну вы знаете кто? Он говорит, maybe Americans. Я думаю, о, прикольно. Папа сто процентов знает, потому что по его улыбке было четко понятно, что он абсолютно в теме того, что происходило в Лупероне. Итак, делаем выводы. Все, что происходило в Лупероне, это организованная акция, в которой участвуют абсолютно все ауторитис. Потому что если бы это было случайно, то они бы уже этим занимались. А так как у них... Это регулярно, и это происходит давно, и они с этим ничего не сделали, значит, скорее всего, они совершенно в теме того, что происходит в этой прекрасной акватории. А теперь давайте я вам расскажу одну небольшую печальную историю, которая случилась с яхтсменом. После того, как я запостил в фейсбуке информацию, что нас ограбили, мне начали писать из местного комьюнити с этого луперона. Ссылочка будет внизу под видео. Я, кстати, вот сделал скриншоты с моих сообщений. Мне написал Энди, и он говорит, у меня была проблема. Мы пришли в луперон, мы стали, и стоимость 2 доллара за буй, но здесь вопрос не в том. Они заплатили за несколько дней вперед, через несколько дней приехал папа и говорит, вы мне ничего не платили. Ну, может быть, такое, что человек забыл. И э, Энди написал в Active Captain, это такая социальная сеть среди яхтсменов э, в Навиониксе. Раньше это был Garmin. Э, вы заходите и читаете отзывы о том месте, в котором он находится. И он написал негативный отзыв о том, что папа ведет вот такой вот странный бизнес, э, что мы платили, он приехал еще раз. Ну, в общем, будьте внимательны. На что они сделали следующее. Папа поговорил с или Неви, или Полис, и они открыли судебное расследование на этого Энди. А так как, когда человек находится, грубо говоря, под следствием, он не имеет права покинуть э, Доминиканскую республику. И они его мурыжили, сделали всякие там судебные ищус. До того момента, пока он не удалил данный коммент с ActiveCaptain И после этого ему дали диспатчу на выход и этот весь вопрос закрыли Поэтому я считаю, что эта ситуация должна быть у всех на слуху Ну что, друзья, какие выводы лично я сделал о том, что произошло? Понятное дело, что нужно быть более внимательными, хотя, если бы я сейчас попал в такую же ситуацию, возможно, я поступил бы точно так же. У меня вопрос к яхтсменам. Почему некоторые яхтсмены в комьюнити такие не предупредили о том, что это возможно? Это же база. Когда кто-то приходит в такой регион, все яхтсмены пытаются друг другу помочь. Здесь люди живут в Лупероне, они боятся повторения ситуации с Энди и рот закрыли на замок, но это не нормально. То есть они из-за того, что трусят, есть люди, которые попадают из-за них в эту ситуацию. То есть моя большая претензия к тем яхтсменам, которые стояли в этом Лупероне и не предупредили, несмотря на то, что они четко знали, что у них это происходит, это уже далеко не первый раз. Полиция, естественно, ничего не сделала. И э, мы будем работать через Министерство иностранных дел и нескольких стран э, всех нашего интернационального коллектива. И мы добьемся до того, чтобы Луперон поставили большой красный восклицательный знак, что этот регион является опасным для яхтинга. И я настаиваю, чтобы в... Эту акваторию ни один русскоговорящий и англоговорящий яхтсмен, который посмотрит еще видео на английском языке, не зашел. В таких регионах местное население должно голодать до тех пор, пока они не решат проблему с безопасностью в своем регионе. Я настаиваю на том, чтобы в Луперон ни одна лодка не заходила, потому что это в первую очередь опасно для вас. Ну вот, друзья, этот печальный выпуск подошел уже к концу. Оставайтесь с нами, ставьте лайк, подписка, проверяем колокольчик, пишем комменты, что вы думаете по данному вопросу. Оставайтесь в безопасности и желаю вам, чтобы в такие ситуации вы не попадали